это вечерно как здоровье николай николаевича Сейчас к его двери, я читаю молитву. Маргарита! Маргарита, друг мой, идите сюда. Иду, иду, дорогой. Ах, Боже мой, ну зачем вы себя так мучаете? Ведь все равно ничего нельзя изменить. Успокойтесь, ради Бога. Возьмите бумагу и чернила. Это будет телеграмма. готовы? Да, дорогой. Берлин канцлеру Бисмарку. Туземцы Новой Гвинеи протестуют против присоединения их земли в Германии. Подпись Маклай отправьте тотчас. В чем дело, дорогой коллега? Что случилось? Германия объявила об окончательном присоединении к северо-восточной части Новой Гвинеи Германской империи. Как я был доверчив! Сам облегчил немцам и бесчастное дело. Успокойтесь, Николай Николаевич. Поберегите себя. Я пришел сообщить вам приятную новость. Географическое общество решило издать ваши труды. Мне поручено составить краткое описание вашей жизни. Если позвольте, мне необходимы некоторые сведения. Факты, даты. Поздно, поздно. Впрочем, спрашивать. Итак, дорогой коллега, где и когда вы родились? В 1846 году, всегда Рождественском, близ города Боровичей. Ваш отец, насколько мне известно, инженер-капитан Миклуха, был одним из строителей первой железной дороги в России. Да. Учились в Петербургском университете, а затем в Ляйпциге. Когда вы приняли первые путешествия? В 1866 году. Мадейра, Канарские острова, Тенерифии, Ранканария, Канария, Монсорота. Потом? В 1867 году Мессина, в следующем Красное море, Аравия. Знаете, у меня привычка с детства. У меня многое связано в жизни с бумажными корабликами. корабликом. Но вряд ли такой корвет доставил вас впервые к берегам Новой Гвинеи. Да, Новая Гвинея. Да-да, я, слушай. Вся жизнь моя тогда сосредоточилась в этом обширном плане путешествия на острова океане. Готовился я долго. Наконец, в 1869 году, делал сообщение в географическом обществе. Это было 18 лет тому назад. Не буду более останавливаться на задачах моих ботанических и зоологических исследований. Главное для меня изучение цветного человека. В повседневном общении студентами Новой Гвинеи я смогу собственными глазами увидеть, что такое темнокожий раз. Так ли глубоки их отличия от нас, белых людей. Как Принято об этом думать. Как видите, я не предлагаю никакой предвзятой теории. Цель моего путешествия – непосредственное наблюдение. На этом, милостивые государь, разрешите закончить. С вашего разрешения, господа, объявляю небольшой перерыв. Вы не знакомы, Николай Николаевич? Доктор Брандлер. Наш берлинский коллега. Николуха Маклай. Очень рад. Вы вряд ли меня помните, но мы встречались с вами в Лайдзе. В университете. Да, да, да, да. Вы помните? Господа, господа, вы вы утверждаете, что все мы, люди, произошли от одного и того же предка. Вы моногенист. Как вы знаете, я ничего пока не утверждаю. Я верю только фактам. Но у меня есть основания сомневаться в правильности выводов Зиммеринга, Фокта, Бурмайстера, которые утверждают, что есть принципиальные различия между белыми цветными народами. Анатомия скелета, строение черепа, распределение волос на голове. Материал этих авторов беден, наблюдение а обобщение опасно. Прошу. Благодарю. С вашего разрешения. Прошу. Прокладывая непроходимую пропасть между человеческими расами, они тем самым утверждают, что цветные расы являются низшими, и самой природой обречены остаться в подчинении высшей, то есть белой расы. Но меня сейчас не интересуют общественные выводы. Меня интересуют только факты. Я тоже верю только в факты. Ваш проект чрезвычайно интересен. Скажу более, я восхищен вашим благородным намерением распутать тайну человеческих рас. Мои намерения более скромны. Но разрешите задать один вопрос. Прошу вас. Не кажется ли вам, что Новая Гвинея слишком далека от Петербурга? Николай Николаевич, Совет Общества решил поддержать ваше смелое начинание. Но, к сожалению, мы не можем полностью гарантировать расходы по экспедиции. Мы можем вам предложить лишь скромную сумму, 1350 рублей. Я обернулся и увидел непроницаемое лицо доктора Брандлера, с которым мне действительно суждено было встретиться на своем пути. Итого у меня осталось 82 рубля 50 копеек. Я плыл к берегам Новой Гвинеи на учебном судне, совершавшем кругосветный рейс. В этот вечер в Рюда Жанейра наше судно пополняло запасы продовольствия. Я очень Я, кажется, заснул себе, да? А я вот, сожалению, обнаружил, что у вас осталось всего лишь 82 рубля 50 копеек. Познакомьтесь. Мисс Маргарита Робертсон, дочь бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса. Ее компаньонка миссис Лоурен. Очень приятный Миклуха Маклайн. Ну, а вы куда направляетесь? Сидней. Прошу. Кажется, мой зонтик уже превратился в щетки. Простите. Ненадолго? Не очень любезно, господин Маклайк. По-моему, извинился. Этого мало, вы же сломали мой зон. Это что, сувенир? Может быть. Не хотите чтобы я его починил? Не только хочу, а требую. Чего выключается наука, раз? Ну, говорите, говорите. Вам, вероятно, известны те... Физические особенности, в котором можно отличить типичного китайца от голландцев, туземцев Австралии от африканского негра и так далее. Да. Так вот, нередко народы разных рас могут быть очень близкими по культуре и говорить на одном языке. И наоборот, народы одной расы могут резко отличаться друг от друга по уровню культуры и говорить на разных языках. А какое разнообразие языков среди индейцев Америки? А ведь они, в сущности принадлежат к одной расе о различии в культуре сравните полудить охотников прерий и древних инков дворцов великого государства солнца которые в доколумбовой америке создали прекрасные памятники архитектуры на сотни километров провели каменные водопроводы в андах придумали счетные приборы для государственной статистики мы не хуже древних инков у нас с вами будет прекрасный зонтик Да, но все-таки темнокожие люди ниже нас, белых, по культуре. А всегда ли это было? Вы, вероятно, учились в колледже? О, у меня были очень хорошие отметки. Следовательно, мы должны помнить, что египтяне были более темнокожие, чем мы с вами. И, несмотря на это, им мы обязаны первыми успехами нашей цивилизации. Геометрия и химия родились в их стране. Химия происходит от греческого слова хеми, что означает Египет. как много вы знаете. Как хорошо смотреть на океан, когда вы говорите. Не надо просыпаться. Скажите мне что-нибудь. Когда мы будем в Эльфарайзе? Не через восемь. В пора, мы должны пересесть на пакет пакетбот, идущий в силу. Я, мисс Лоуренс, доктор Брандлер. Маргарита? Да. Нет ничего. Мне просто приятно сказать. Маргарита. Впрочем, я давно хотел спросить вас, что связывает вас с доктором Брандлером. Брандлер давнишний приятель моего отца. Только? Но ну, уже разумеется. Я сейчас скажу вам очень странную вещь. Только обещайте мне ничего не отвечать. Я обещаю, Маргарита. Помни твердо все, что я тебе сказал. К Новому году на Новую Гвинею за тобой зайдет какое-нибудь судно. А пока ты будешь с господином Маклаем, я буду платить тебе в три раза больше. Клянусь моей покойной старушкой, я не понимаю, хозяин, что мне надо делать. Наблюдать за каждым его шагом. Ты должен знать о всех его планах, намерениях. Помни, где он хранит свои дневники, записи и на случай смерти, которая вполне вероятна. От твоей сообразительности будет зависеть многое. Можете быть спокойным, хозяин. Да хранит вас при дева. И целый день я обратил один по такому городу. Когда я вернулся на корабль, была уже ночью. Я встал в жаркой и смутной мгле, и думал о Маргарите и своей будущей жизни на острове. Вы? Там на столике я оставила тетрадь. Я бы хотела, чтобы вы в ней вели свой дневник. Вот, пожалуй, все. Ваш Оставьте его себе. Он вам пригодится. Он похож на старого господина. Правда? Он нас познакомил. Я буду ждать вас. Мое путешествие может затянуться. Это все равно. Я могу не вернуться совсем. Я буду ждать вас всю жизнь. Это безумие. Возьмите с собой хотя бы несколько матросов. Вооруженные люди только напугают туземцев. В первую разведку мы отправимся втроем. В таком случае обещайте. Если будет угрожать опасность, выстрелите из револьвера. Мы будем наготове. Павел Николаевич, предоставьте мне действовать самому. Томпсон, повторяю, оружие с собой не врать. Почему, хозяин? Чтобы не было соблазна выстрелить. Понятно, хозяин. сжигала почти детское нетерпение. Первые упоминания о Новой Гвинее относятся к 1515 году. Но никогда нога европейцы не вступала на этот берег. Он оставался далеким и никому не ведомым. Не нравится мне все это, хозяин. Тянусь моей покойной старушкой. Эти скоты попрятались и угостят нас стрелами. Все-таки взяли оружие, Томпсон? Зря. Зря, хозяин. Хозяин, человек. останетесь здесь, возле лодки. Я пойду один. неведомая природа, которая раньше являлась лишь в снах. В лесу было тихо, так бесконечно тихо, что я слышал стук собственного сердца. Среди у тропического леса, которому предстояло стать моей лабораторией, я чувствовал себя единственным человеком на земле, безраздельно слитым с природой. Смерть вернула меня к жизни. Я подумал, почему именно, когда я наклонился над костром, у меня полетели стрелы. Когда я не знал, что пасы не умеют добывать огонь. Если бы я потушил костер, им пришлось бы идти за огнем в соседнюю деревню. и совнезапно со всех сторон поддерживали на своем острове вечный огонь. В мгновение я заметил наконечник копья, сделанный из камня и понял, что нахожу среди людей каменного века. Какое счастье, что я не взял с собой оружие. Вряд ли у меня хватило бы выдержки не застрелить этого парня. людям, что не имею по отношению к ним никаких враждебных намерений, но вместе с тем и не боюсь их. Я решил дать им понять, что твердо намерен вздремнуть под направленными на меня копьями. Но тут произошло самое удивительное. Я так устал от напряжения, лежать в тени на циновке было так хорошо и покойно, что очень скоро я действительно уснул. Я проспал, вероятно, часа два. Маклай. Уор. Каренду. Маклай. Знакомство состоялось. Это делается водка. Не желая навязывать обитателям острова своего постоянного присутствия, я выбрал место для жилья в значительном отдалении от деревни, которую впервые посетил. И которой, как я выяснил, называлась Гаренду. Чернышевский, турденев Толстой. Толстой в Новой Гвинеи. Не удивительно ли это, Николай Николаевич? А где отъявился а ваш новый приятель? Здравствуй. Там бондо, там каренда. Название деревень. Ну? маклай. Там маклай. Мне бескочь сказать, как только уйдет корвет, явятся люди из Бонду, из горенду. Да, да убьют и всех нас убьют. Это ясно, друзьями, нас предостерегают. Вот в этих цилиндрах будут храниться самые важные записи и дневники. Если через год, через полтора вы и другие русские моряки зайдете сюда, не застанете меня в живых, все понимаю, Николай Николаевич. Где же вы зароете эти цилиндры? Вот под этим деревом. Все, что будет найдено под этим деревом, должно быть передано вместе с моим завещанием Российской Академии Наук. Вот кажется и все. Господа, вы еще на моей панихиде. Давайте прощаться. Посидим по русскому обычаю. Прощайте, Николай Николаевич. Нет. До свидания. Россия гордится вами. Теперь я каждую ночь буду писать вам письма Маргаритам, которые вы никогда не получите и никогда не прочтете. Идут. каждую ночь. Вы слишком впечатлительны, Томпсон. Для вашего тела сложение. <смех> Бой! Здесь еще змея. Лет. Все равно мы тут все сдохнем. Отныне моя цель понять окружающим. Землетрясение. Это в горах. У меня нанесено в острове. Родился сам дьявол. Что вы там рассматриваете, хозяин? Волосы моего приятеля Ура. Решили найти в ней дьявольский блок? Нет. Доказательство некоторых человеческих заблуждений. Земцы острова умели строить прекрасные суда, они самостоятельно дошли до изобретения письменности, фигуры на деревьях, на пирогах, на щитах представляют собой не что иное, как первые проявления так называемого идеографического письма. Приходилось поражаться уму и сообразительности туземцев. Однажды очертил географическую карту бухты. Ур не только прекрасно понял смысл моего занятия, но сумел исправить мою ошибку, хотя ранее никогда не видал ни карандаша, ни бумаги. Всю работу они делали примитивными орудиями, каменными топорами, обломками раковин, бамбуковыми ножами. И можно было только удивляться их ловкости. Его расы. Свойства волос и размера черепа папуасов, как я постепенно убеждаюсь, не дают решающих признаков расы. Однако мне еще не хватает хронологического материала, не хватает доказательств. Пустите! Что, Пустите Шо, до у боя опять шестерка? Смотрите, хозяин, что он принес. Какую бакость. Молодец, Бой. А вы, Томпсон, болван. Не удивляюсь, что вы всегда проигрываете. Да я просил, боя раздобыть мне череп. Молодец, Бой. Я тебе еще пересчитаю кости. Необычайно. Широкоголовый череп Пупаса. Все антропологи мира считали длинноголовость. Одним из основных свойств папуасов. Да, 83. Вы понимаете, Томсон, что это значит? Клянусь моей покойной матерью, я ни дьявола не понимаю, хозяин. Если это не аномалия, не случайность, то это значит, что строение черепа действительно не является решающим признаком расы. Хозяин, там опять пришел ваш учитель папуасского языка. Иду, иду. нашел это там, за большими болотами. На этом острове даже скелет может схватить лихорадку. Томсон, дайте ему да, да, да, да. приходил теперь каждый день. Почти всегда его сопровождали несколько вооруженных туземцев. Они наблюдали за каждым моим шагом, изучали меня. Даже Интересно, изучал. когда эти парни своими каменными ножами перережут нам глотки? Займитесь обедом, Томсон. Как звать? Дундерла. Нет, звать как? У нее еще нет имени. Ни Адеби. Тамарус и Он говорит, пусть Тамарус даст имя. Тамарус и Эмбе. Люди ко мне. А, назовем ее Мария. Мария. Мария. Ну, скорее, на, на. На. Вот. А вырастешь большая подарю тебе вот эти часы. Так. Ну вот. Чуть-чуть <связь> <связь> Ну вот вырастешь. Как это называется? Голова, череп, как? Готэ. Гате. Мне нужно готэ. много Готэ для работы. Много, много. Он говорит, в аренду нет мертвых. Ур пойдет за Готэ в дальние деревни. Там много мертвых. Там была война. Он принесет много, очень много ГТ. Шесть длинноголовых и семь широкоголовых. Теперь я располагаю неоплодержимыми доказательствами. Не бойся, у тебя лихорад. Ты скоро поправишься. Ур принес много ГТ. Это очень важный бой. Очень важно. Почему у вас дрожит рука, хозяин? Пустяки. меня просто немного знобит. Надо выпить коньяк. Кто здесь? Кто здесь? Бой, бой, он ним, отдай бой. Бой заболел, лихорадка. а Маклай хочет спать. Идите, уходите. О, он ним, он ним, уходите. он ним, он ним. Малу сказал, он ним, колдовство, Они думают Маклай, колдун, мучает боя. У меня темная кожа, как у них. Они хотят спасти Боя. Если я умру, они убьют вас и сожгут ваш дом. Берегитесь, хозяев. Спи, спи. И ничего не бойся. А выпьем мы как-нибудь в другое, Ростовский. Да-да, другой раз. Весь декабрь продолжались ливни. Муравьи прояли крышу, она протекала, как то. Запасы пищи приходили к концу. туземцы видимо, только ждали случая, чтобы с нами расправиться. Я думал о Маргарите о том, что было бы очень досадно этим именно теперь. Я многое уже понял и сделал. 31 декабря. В этот день во всяком деревенском доме русская мать ставит на каждую в семье на ветру по полену. Чье полено к утру упадет, тому в наступающем году смерть. Поставьте для меня полено, хозяин. Не бойся, мальчик, ты не умрешь. А полено нам пригодится, чтобы приготовить новогодний ужин. А сейчас у нас в России зима, зима, морозы. Вот все, что мне удалось подстрелить. Черный черных году и восходно. Мы приготовим у вас тыквы. С первой русской тыквой, выращенной нами на квинне. Передо мной стали вооруженные люди из Гаренду, из Бонгу и Гаримы. Что вам нужно? Зачем вы пришли сюда? Пой, вонюч матьля, ходяй пой, ходай, пой, Они, Они, боем лед придут много там. Убьют, убьют тебя, хозяин. Не бойся, не бойся, мальчик. Убьют тебя, хозяин. Убьют. Убьют тебя. Что вы собираетесь делать, хозяин? Зарыть записи и дневники. Сегодня чертовски везет приятель. У ним, как говорят эти обезьяны, хозяин, а парню лучше? У него опять шестерка. Да. Тогда готовьте новогодний ужин, Томс. Через три часа Новый год. Слышишь, бой? скорее похоронить его хозяина, пока не узнают уземцы Теперь нас только двое. Наступил 1872 год. С том годом, Томпсон. Смотрите, они идут к нашему дому. Скорее. Куда? Они сожгут наш дом и убьют нас. Трус. Нет, меня довольно. Хозяин, вернитесь! В море уйти можно. Человек, Отдай, Отдай, Отдай бой! Вода. Да. Во второй кружке был спирт. Бой улетел. Увидев горящую воду и землю, они стали умолять меня не поджигать море. Лишь один малу еще продолжал сомневаться в моей власти над силами природы. Маклай, может умереть, как тому Горенду, как тому Бонгу, а? Я не знал, что ответить. Сказать нет, значило обмануть. Сказать да, значило самому толкнуть их на убийство. Вдруг меня синела мысль. Попробуй, может Маклай умереть или нет. А, -а, -а! а доктор Брандлер? Я всегда вам советовал не особенно церемониться с этими обезьянами. Но, кажется, я поспел вовремя. Как вы сюда попали? Какими судьбами? Зачем? Чтобы распить с вами новогоднюю бутылку вина, дорогой друг. Мы плыли к островам Адмиралтейства. Я решил навестить Гвинею, так как все европейские газеты полны слухов о вашей гибели. А да? вот. Грандштадтский вестник сообщает о смерти господина Ваклая, последовавшей... Что от собственного корреспондента? Рано не опасно. Но зачем вы стреляли? В ту минуту мне показалось, что кронштадтский корреспондент недалек от истины. Просто доктор решил познакомить этих баранов с револьвером системы Краус. Но это действительно их первые знакомства. Томпсон, помогите мне перенести его на койку боя. Дурная людка, хозяин. Помяните мое слово, он скоро бросит якорь, в своем черном раю. Мне бы не хотелось, чтобы вы составили его компанию, дорогой коллега. Очень советую вам немедленно проститься с островом и перебраться ко мне на шхуну. Искренне обязан вам, благодарю, но моя работа здесь еще не закончилась. Так, ну теперь мы можем распить бутылку коньяку. Томпсон, Пойдемте-ка откопаем наши заветные три звездочки. И так он остается. Прекрасно. Отправляйтесь в ближайшую деревню. Слушай, доктор, действуйте быстро и бесшумно. Могла ничего не должен знать о вашей экскурсии. Томпсон укажет вам дорогу. Ребята, они должны очнуться в трьох мешкунах быстро! Продолжим нашу беседу, я внимание. внимание Расовые особенности в строении черепа, как я убедился, не разделяют резко одну раз от другой, а, наоборот, связаны у разных раз путем незаметных переходов. Вот перед вами доказательства, коллега. из этого следует? Что в анатомическом смысле они такие же люди, как мы. Так сказать, наши младшие братья, которым несколько не повезло с воспитанием. Я убежден. А не кажется ли вам, что ваши выводы могут привести к очень опасным обобщениям? Туземцы этого берега обладают всеми способностями для культурного развития. А я вижу, эти туземцы добрейшие люди и не лишены юмора. Но как бы с ними объясняется? Я знаю слов 200. Вот словарь составил не при помощи моего приятеля. Ура. Интересно. Земля. ты король, Сладкий картофель. Очень интересно. А что вы думаете о практических ресурсах местной природы? Они огромны. Я насчитал здесь до сорока видов полезных растений. Кокосовые саговые пальмы, сахарный банан, ценные плодовые и растения. Я вам говорю, на этом острове родился сам дьявол. Дело на хозяине. Я тут рассматривал ваши рисунки. У вас талант настоящего художника. Но что там случилось? На острове вспыхнула война. Война? По какой причине? Ночью были похищены несколько туземцев из деревни Горен. Пришли ко мне искать защиту. его карты дневники. Вот здесь, хозяин. Ну, скорее. Клянусь, вы будете мной довольны. Я знаю, ты жаден и глуп, и это прекрасно. Еще немного, и ты заработаешь себе спокойную старость. У тебя будут честные дети, маленькие внуки, которым ты будешь рассказывать добрые матросские сказки. Ну, скорее, скорее, скорее. Сколько я понимаю, местный климат вреден господину Маклаю. Он умрет, больше того, он умрет очень скоро. Все в твоих руках, Томпсон. Ясно? Вы страшный человек, хозяин. Какому дьяволу вы служите? Ты вряд ли это поймешь. Есть Германия, Бисмарка, Но скоро, Томпсон, очень скоро настанет день, когда наш орел раскинет свои крылья над всеми морями и океанами мира. И Германии будут принадлежать все богатства на земле и под землей. Хозяин, пусто. Что вас так удивляет, Томпсон? Я их выкопал ночью, чтобы передать письма для мисс Маргариты. Передали? Нет, раздумал. Доктор Брандер показался мне слишком любопытным человеком. Присматривайте за малу, Томпсон. Надеюсь, я скоро вернусь. Куда вы собрались, хозяин? Прекратить войну. И вы идете один? Да, Томпсон, бросьте мне зонтик, сегодня здорово припекает. Mm. часть моей жизни, где в эти долгие месяцы я делил радость и горе с людьми каменного века и узнал их дружбу, я был счастлив. Но мне много еще надо было узнать. Меня ждали новые странства. с этим берегом, которому на всех географических картах мира, суждено было называться Берегом Маклай. Наблюдая туземцев по папу, я понял, что смешение даже таких раз, как Папуасское и малайская не приводит к уродливым дисгармоническим формам. Это было новым доказательством ложности утверждения полигенистов о глубоких видовых различиях между расами человека. Теперь меня влекли смутные известия о том, что на южной оконечности азиатского материка в глубинах неисследованной Малаки обитают темнокожие, курчал волосы и племена, подобные неграм. Я должен был это проверить любой ценой. Мы шли уже 14 сутки, и за все это время не встречали ни одного живого человека. На 28 сутки проводники отказались идти дальше. Нам тоже лучше вернуться вместе с ними. Но оба больные хозяины. Нет. Мы шли уже 70 суток. Бросьте меня. Хотел вас убить, убить. Вы хороший человек, хотя, а я служил Брандлеру и ждал вашей смерти. Не верьте ему, я вам все скажу, все скажу. А это были темнокожие люди, напоминающие негров. Значит, малайское население пришло сюда позднее. Положение мое было более чем безнадежным, но я теперь знал, полигинисты ошиблись или саудали. Человеческие расы перемещались по земле. Представление о том, что они возникли независимо друг от друга и не имеют ничего общего своей родословной, совершенно ошибочно. а я был жив. Я не желал пленившим меня дикарям зла, и они сумели эту панте. Прошел автограф. Посидите, вы господа. Мистер Маклай, верно ли, что вы получили приглашение прочесть цикл лекций по пасханским костюмам понравок чернокожих? Не, я, yes. я представитель газеты «Фигарок». Скажите, что вы намерены делать дальше с вашими чернокожими Я не мистер плакать. Так же, как мы с вами на редко улыбаться. Ради бога, пощадите. Прежде всего, хотел бы издать их в Господа. вы прекратили войну среди попасов. Некоторые газеты утверждают, что за всю жизнь вы не сделали ни одного выстрела в человека. Если это так, то чем вы были вооружены? Антропологическим циркулем, и а вот этим Но Ради бога, пощадите, господа. Господин консул, Федор мои письма, мой багаж. Письма уже отправлены о по опасовочек. Приятненько. Ваши ближайшие планы. Рассказать правду о том, что я видел. Уезжай, уезжай. Открывай. Уезжай, уезжай. Сидим, сидим. Я знала, что вы вернетесь. Калита. Нет, Ничего не говорите. Помолчи немного. А теперь ответьте мне. Вы сегодня так много всем отвечали. Семь лет. Это очень большой срок для вас. Если вам совсем не нужна в жизни, я сейчас же выйду из карет. Маргарита! Я ушел в совершенно новый И нигде не испытывал такого подъема, как на Новой Гвинеи. В этой жаре. Я знаю, я многое о вас знаю. Я переводила ваши статьи для Сиднейского биологического журнала. Значит, вы были моей доброй помощницей? Вас удивляет эта упрямая женщина? Семь лет я молил Бога, чтобы эта женщина оставалась упрямой. Бог был к вам Я расспрашивала, я читала газеты. Из газет я составила ваш маршрут за семь лет. Куда отправил снова Новой В Гонконг, а затем в Батавию. А из Батавии? В Сингапур, на голландском клипере Этна. Отлично. А потом? Потом вы были в Сиане и жили во дворце его величества, короля Сиамского. Целый год вы странствовали по островам Адмиралтейства. Помню, вас были всегда хорошие отметки. Нет. Просто все эти годы я была вместе с вами. Маргарита. А вы? Я думаю, вы узнаете об этом, когда вернетесь домой. Вам почта, мистер Робертсон. Да. Почта? Это все мне? Совершенно верно, мисс Робертсон. Я сойду с ума. Что это значит? От кого это письма? От него. Леди и джентльмэн. Я не хотелось бы хвалить особенно мистера Маклаева. Он похитил у меня дочь. Вот так! Но <с��> я думаю, что выражу общее мнение, сказав, что мистеру Маклая удалось завоевать не только любой к но и нашей горячей симпатии. Моя семья все наши сиднейской колонии сделали великолепные приобретения в лице мистера Маклая. Господа, я растерян. Скажу откровенно, я не смел рассчитывать на столь сердечное радушие. Мы не менее гостеприимны, чем попуассы, сэр. Мы считаем за честь оказать гостеприимство русской науке в лице ее мужественного представителя. Доктор Франкли. Карита, счастлив за вас и сердечно поздравляю. Благодарю вас. Поздравляю, дорогой коллега. Весьма рад снова встретить вас. Что это значит? Не откажите вы обязанности пройти со мной. Простите, дорогая, я сейчас вернусь. Помните Томпсона, негодяй. Вы очень раскаетесь и можете быть уверены, что это произойдет достаточно скоро. Джемс, укажите господину Брандеру выход из создавшегося положения. Что случилось, дорогой? Все улажено. Я просто о чем напомнил доктору Брандлеру. О, это очень влиятельный и опасный человек. Не ссорьтесь с ним. Наш вальс. Через минуту я уже не помнил о Брандлере. В этот далекий вечер все люди вокруг казались мне добрыми, искренне расположенными ко мне. Мы кружиться посреди опустевшего дома, мы были счастливы. Мог ли я думать тогда, что во многих англичанах, которые так вечно приняли меня, найду я тайных и непримиримых врагов моего дела, а доктор Бранберт друзей и единомышленников? Но я был слепо ошибался, жестоко ошибался. Милый мой труженький, уже утро. Да. И труженького пора отдохнуть. Я должен торопиться. В эти годы у меня не было времени, чтобы серьезно систематизировать материалы, подготовить мою. Я скоро кончу. Лорд Стэнли в биологическом журнале утверждает, что строение коры мозга темнокожих совершенно другое, чем у белых. Конечно, все это оказалось совершеннейшим здорово. Будь добра, подай мне препарат 4С. Хорошо. Это здесь? Да, да. Но здесь препаратов С4 нет. Как нет? сказненного темнокожего, мне будет очень трудно снова достать такой препарат. Я должен его найти, хотя мне пришлось перевернуть всю лабораторию. Почему пропадают именно те материалы, которые мне более всего необходимы для антропологических выводов? Коллекции бабочек, растений. В укоризненным <связненным> порядке. Кто-то хочет вырвать из моих рук доказательства, собранные с таким трудом. С таким трудом. Крадут дневники, препараты, правят в газетах. Любую Сознательно хотят задержать подготовку к печати моих записок. Прости подпись. Обезьяни ворон господин Маклай убеждает орангутангов в том, что они люди, и клянется доказать это всему миру. Гелупая шутка. Какое может иметь отношение... Самое непосредственное. Милый мой, ну не надо так себя мучить. Я не хотел говорить тебе, не хотел огорчать, добрую помощницу. Но, видно, тебя лучше знать всю правду. Мне угрожают тюрьмой. Кто? Поверенный моего сингапурского банкира. Я должен 12 тысяч долларов, долг накопившись за время моих странствий. Поверенный требует немедленной уплаты, в противном случае он передает дело в суд. А денег из России все нет. Не ты думаешь? Да. Сингапурский банк был в последнее время очень тесно связан с германской ассоциацией торговли и плантаций на южных морях. И я уверен, что досрочное взыскание долга это одно из звеньев заговора, да, заговора, существующего против меня. Милый ты мой, еще только 8 часов утра. Еще слишком рано, чтобы так серьезно огорчать. И слишком поздно, чтобы серьезно работать. Мы с тобой идем завтрак, а потом гуляем. Дорогимая публика, обратите внимание, утром имеете ве утром и черный кокоду попугай Говорят на всех языках. Кенгуру с детишками за базу. Господа, приобретайте акции Германской ассоциации на южных морях. Господин Макваев, мой привет. Наконец-то вы посетили наш аттракцион. А мы вас ждали. Можете у нас встретить старых приятелей. Обратите внимание, людоеды, интимной обстановки. Они живут в гнездах из пальмовых листьев, уголок райской природы. Леди Джансен, людоеды в кругу семьи, новогвинейский рай за три шиллинга. Ксимайер, мой привет! Надеюсь, вы приобрели акции Германской ассоциации на южных морях. Так да, превосходно! вы не пожалеете, вы будете кушать бананы. Ур! Ур! Осторожненько, господин Маклай! Разве вы не видите, что он хочет вас съесть? Если бы не полиция, вы бы чутились у него в животе. Ур! Ты не узнаешь меня. Дорогой мой, уйдем отсюда. Ур, ведь это я, Маклай. Ох, меня попасть, что Дорогой мой. Господи. Это дело Рубран Не надо, не надо говорить сейчас. Ур, крадут дневники, угрожают тюрьмой. Тень этого человека ведет по моим следам. Молчи. Лежи тихо. Я тебя почитаю. Берлин Артага, Влад, в передовой статье пишет, кому должен принадлежать так называемый берегма? Почему ты замолчал? Это тебя не интересно. Я прочитаю лучше спортивную хронику. Кому должен принадлежать так называемый берег на Наш категорический ответ Германии. Германии? Успокойся. Что с тобой? Я не могу больше молчать. Боже мой, куда ты? Я должен немедленно бить губернатора. Да. Сидней. Всегда славился своим гостеприимством. Но вот совершенно случайно ко мне попали в руки записные книжки нашего уважаемого путешественника. Миклух Да-да, они обнаруживают слишком пристальный интерес этого господина к естественным богатствам океана. И вы полагаете... У меня есть все основания утверждать, что это русский правительственный агент. Я спешил говорить с губернатором, который снисходительно выслушивал клевету Брандлера. Верил ли губернатор ему? Не думаю. Пришел мистер Маклайн. Он очень возбужден и просит как можно скорее его принять. Глупец. Я забывал о том, что этих людей связывало тайное участие англичанина в германской ассоциации на южных морях. Ведь деньги не имеют отечества. Мы еще вернемся к нашему разговору. Но не только это. Англичанин и немцы, несмотря ни на что, связывал инстинкт колониальных господ и смутные предчувствие того, что труды мои могут доказать естественное братство всех людей. Дорогой друг. Господин губернатор, в центре Сиднея показывают в клетках живых людей. Таких же людей, как мы с вами. Что же будет на Новой Гвинее? Ах, вы насчет зверинца? Я не разделяю ваше мнение. С этнографической точки зрения это очень любопытное зрелище. прошу вас. Недостойное зрелище. Возмутительное зрелище. Сэр, вы прекрасно понимаете, если положение не изменится и отношения к темнокожим не улучшатся, они навсегда исчезнут с лица земли. Я понимаю вашу горячность. Но, к сожалению, я не уполномочен критиковать действия правительства. Я знаю, вы большой филантроп. Я читал ваши статьи. И недалеко, как сегодня мне говорил о вас доктор Брандлер. Брандлер? Да. да. Германия назначила им резидентом на тот берег Новой Гвинеи, который вы так красноречиво описали. Немцы будут, Владимир Маклаев. И я вину этому. Ну, почему ну, вы, дорогой? Я исследовал этот берег. Я писал о богатстве. Я доверчиво раскрыл все это брендер. Теперь по моим там туда придут солдаты. Торговцы. Ведь не в силах помешать. Ой, дорогой друг. Мне кажется, что положение не так серьезно как и вам кажется. Германия заявила только претензии, но и силы, которые могут помешать. Англия? Допустим. В английских колониях также торгуют людьми. На правительстве Британии черным пятном лежит истребление австралийцев. Полное уничтожение туземцев в Тасмании. Пусть это вас не волнует, дорогой друг, вы ученые. Предоставьте нам заниматься политикой. тогда то я тоже так думал. Но я жестоко ошибся. Сперва приходит натуралист. Он доказывает, что цветные народы принадлежат к низшей расе. Что они не люди. Потом приходят солдаты. Рабство. История повторяется СССР. Ну, а Соединенные Штаты Америки... Итак, разве вы забыли, что в 1844 году министр Соединенных Штатов воспользовался трудами полигиниста Глиддона, чтобы доказать, что норма гуманности неприменима к неграм, поскольку негры происходят от другого предка и коренным образом отличаются от белых? Зачем вы докажете, дорогой друг, что все люди в естественном смысле брать? Чем? Научным опытом всей своей жизни. Моими коллекциями и доказательствами, которые хранятся у меня в лаборатории. Лаборатория, Гарри. задать мне несколько вопросов без свидетелей прошу вас я. почему ты это сделал почему там продал ура теперь Ор не человек показывает Ора белым там в клетке я продал тебя белым так сказал капитан капитан хозяин брандер сказал моклайный друг сожги его тай тебя отманули Онь. Пора? Он. Я убью капитана. Я убью Брандлера. Стой! Стой! стоящие свободе. Брандлер плыл к берегам Новой Гвинеи, а я метался по Сиднею, пытаясь защитить от него обитателей берега Маклая. И над моей пальмовой хижиной, которую туземцы берегли все эти годы, был поднят германский флаг. <Слышко> Брандлер пришел на берег Маклая. Я был уничтожен. Тропическая лихорадка и бессонница. Я рвался в Россию, но не было денег, чтобы заплатить долги и вывести коллекцию. Я дошел до полного отчаяния. Я считал свою жизнь напрасной, страченной и погибшей. Вам почта сэр. Толстой. Маргарита. Николаевич, очень раза за присылку брошюр. Я с радостью их прочел, нашел в них так. Это не важно. Вот главное. Умиляет и приводит в восхищение вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек. То есть доброе общительные общительное существо, в общении с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. Вы доказали эту подвигом истинного мужества, который так редко встречается в нашем обществе. Я не знаю, какой вклад в науку ту, который вы служите, составит ваши коллекции. И открытие ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, в которой я служу. В науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, вы сослужите большую и хорошую службу человечеству, уважающие вас лев Толстой. Теперь я знаю, что мне делать. Цивилизованные торговцы рабами превратили науку в академическое евангелие разбоев и колониальных захватов. Они создали учение о высших и низших расах, основы на резком несоответствии в языке, в уровне материальной и духовной культуры между отдельными народами. Но я утверждаю, Различия в культуре возникали всегда и только в результате исторических причин и превратностей судеб среди отдельных народов, а не в результате неизменных свойств той или другой расы. Все это говорит о том, что на Земле не существует высших и низших рас, так же, как не существует в пределах современного цивилизованного мира рас, сохранившихся в чистом виде. Можно ли говорить о чистоте так называемой англосаксонской расы? Когда мы знаем, что британские острова приняли на свою территорию представителей столь различных народов, как кельты, норманы, англосаксы и так далее. Можно ли говорить о чистоте германской расы, господа? Когда мы знаем о существовании среди немецкого народа, по крайней мере, пяти расовых типов. Если бы ваши предки, господа, предки белых людей, очутились такой изоляции от остального человечества, как обитатели островов Океании, то вы бы до сих пор ходили в глиняных шкурах. Они в Сюртугах и цилиндра. <связь> а, а, а! Важнейшие анатомические признаки поразительно исходно у всех человеческих рас без исключения. Если выразить на основание череп у современных людей в процентах длины свода, то округленные цифры, господа, вынесут безоговорочный приговор всем теориям о существовании высших и низших рас. Вот округленные цифры, господа. Для европейских рас 27. Для меланезийцев и ведов 27, для негров 27. Весь опыт науки и самую жизнь опровергают ложь о высших и низших расах. Изучая историю формирования народов их антропологический состав, наука выносит непоколебимые убеждения в о теснейшем родстве всех человеческих рас. Вот, господа, о чем говорят, добытые мною в течение этих долгих лет, неопровержимые доказательства. Простите, Николай Николаевич, но где же те зримые доказательства, на которые вы ссылаетесь? Вот эта железнодорожная квитанция может спасти мир от многих заблуждений, кровавых заблуждений. А мои зримые доказательства находится на товарной станции Николаевской железной дороги. К сожалению, у меня нет средств их выкупить. Изнурительная болезнь, равнодушие, заговор, бош. Я хотел рассказать правду о человеческих расах. Кому? «Обществу, которому нужна эта ложь, я не завершил своего дела, но я верю, придет день, когда мое Отечество и весь мир освободятся от человек-ненавистнических предрассудков и равноправие всех наций и рас, станет великим и прекрасным законом всех народов мира».